Всем привет! На связи мистер офицер. И сегодня мы вместе с Делом играем в игру Back for Blood. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чего-нибудь вкусного. Ну а мы идем крушить зомби. Так. Возвращение дьявола. Возрождение. Первый акт. Так, сразу беру себе Холли и выберу колоду. Ковману, окей. О, мы с тобой вдвоем уже, кстати, готовы. Так и что? Устанавливаем. Да, ну карты только новичка пока что. Что у нас тут за карты? Пробы крови. Надо, кстати, собрать пробы крови и донести контейнер с образцами до конца уровня, и мы заработаем 500 медиков. Так. Ну и еще одна карта, второй шанс. Окей. И что у нас? О, выберите свои карты. Раненый зверь защита убийства при критическом уровне здоровья восстанавливает одну единицу здоровья. Упражнение по перезарядке увеличивает скорость перезарядки. Мазь увеличивает эффективность исцеления. Боевой нож изменяет атаку. На прям боевой такой удар. И выносливость 10% к выносливости Не знаю, я, пожалуй, возьму, наверное Я возьму, знаешь что, я возьму вообще раненый зверь Буду лупить сейчас всех просто, давай, в бой Так, ну что, все готовы? Ну, почти все готовы У нас, как всегда, ожидания Зато их можно побить так. Ну что, все? Нет, пока еще Ждем А у тебя, кстати, пистолет Офига А где твое холодное оружие? Или это твои патронки? Нехило Слышишь, нас уже тут ждут Ага ага. Остался еще один У него какие-то проблемы с подключением Давай подключайся Ты шоколадная задница Смотри Смотри, это пирожок с шоколадом И с вишней Виш... Вишневый Джем льется Выходи тебя уже все заждались Смотри, пацан решил избить стенку. О, да, полетели. Так, оружка, оружка, оружка. Я рентуручку возьму. Что я могу закупить? М -м -м. Я даже не знаю, что бы закупить. Пожалуй, патроны докуплю. И аптечку докуплю. Ну и все. Ну что, готовы? Смотри, эти еще собираются. Ты там готов? Тебя только ждем. Все, полетели. Так, где мертвяки? Ебона мать! Офигеть, он меня назад воткнул. Боже Тихо, тихо, тихо, тихо, погоди, погоди, погоди. Куда мы бежим? Че, никуда мы бежим? А зачем мы туда бежим? Так. Ты что тут забыл? Смертоносные чучела. Да, заразились, видать, чем-то. Ух ты ее, фигаси! Дарова. Жжбанчик. Да, комнатка. О, тут дубиночку можно взять. Патрончики, пушечку я тоже другую нашел, кстати, тут винтовка есть. Хочешь, возьми. Так, надо только покуротней. Дарья, передаю привет. Отлично. Ну, пистолетик. Я могу пистолет взять. Но у меня патронов целая куча. Ну давай, окей. Хотя дубинка мне нравится. А, это пистолет-пулемет, серьезно? О чем мне не сказали раньше, я бы его бы взял. Да, я взял, я забрал контейнер с образцами. Yeah, Кто у нас тут. Выходим на хрен по одному, желательно. Так, опускаем. Ой, сейчас будет весело. Готовимся. Ну уже все. Тихо, тихо, тихо, тихо. Сзади, сзади, сзади, сзади. Кто-то сзади был. Все, вроде больше нигде не лазит. Да, патроны, пофиг. А, слушай, у меня не бесконечный патрон, но их 500 штук. Тут по барабану. А, я понял теперь, что сзади. Ага. Ну-ка, отошел. Так так какой тебе набор инструментов еще будет тебе набор инструментов он видишь кровавые наборы инструментов до какого ж хрена спасибо спасибо и я как отсюда выйду теперь а нахрен ты ее сюда бросил я уж понял, что ты ее хотел бросить Так, окей, тут чисто Я что-то открыл Пожди, а какая? А, вот эта дверь? А где наш набор? Окей, ладно, может найдем походу Смотри, короче, по углам Да нет, все чисто Но образцы я то Так вы что вы тут стоите? Я не пойму Сейчас нам потихонечку придут всякие очень живые люди. Так, главное птиц не, не напугать. Хватит, а? Кто птиц напугал? Какая поскуда это сделала? А, и теперь еще и я напугал птиц. Окей. Так, ну патронов у меня on, дофига. Так что могу поотстреливать. Ты это тут что? Ой, кто? Сзади. Did you do that on purpose? Ты хоть следи за моей спиной, я упал. Во. Вот так ты там стоишь. Так, патрончики возьму. Отлично. Хочешь еще эффекта? Ща будет эффект. Во! О, -о, -о, -о, О! Понеслась! Жара патруль. Просто жизнь. А где они? О, одного <связать> увидел. <связать> Ты видишь еще кого-то? А, не все к ним побежали! Ай, пистолет. Пошли отсюда нахрен. Они еще напугали кого-то? Сзади, сзади, сзади. О, отлично. Так. Я пособирал. Просто прыгаю. Ну как, с пробежкой. Да, вполне. А, толстячок. Они ч, толстячка не могли убить? О, кого-то уронили. Ага. Здорово, так, ты хоть передо мной, не стой! Shoot, <laughs> так, отлично. Ну, типа того. Давай well, еще посмотрим здесь, know? что есть. О, денежки. Денежки собирать надо. Да зачем? Уже все. Вот забрал и хорошо. Все, иди назад. Куда ты идешь? Он по лестнице. On, guys, Главное золото насобирать. Давай, Boy, я тебя жду. Иди сюда. Давай. О, все. Отлично. Слушай, ну в принципе мы с тобой-то легко все прошли. А вот у чуваков проблемы возникли.